Ну ладно, еще я повторю, приходит такой японец, нахуй, рассказывает своим друзьям, прихожу я домой, нахуй, смотрю, блядь, это моя жена, у русского хусаса, я у нее спрашиваю, вкусно? Она вот, вкусно, а я попробовал, не вкусно. А са Ты са представься людей, ну. Он и так представься, вот я такой-такой-то человек с такого-такого-то города, такой-такой-то. Да, мне нигде. не буду представляться, меня там, блядь, меня, блядь, вся Москва знает, знает, нахуй Меня Беларусь знает, нахуй, Украина знает, потом Молдавия знает, нахуй.